Моя сумка, как выбрать, как заказать. Лавандово-розового цвета от фабрики «Золотой дождь» города Пен. Красивая и яркая сумка лавандового розового цвета. Великолепная строчка, модный крой, стильная фурнитура. Наполнит ваш образ вкусными сочетаниями. Посмотрите, как он круто смотрится с другими цветами. К сумочке дополнительно крепится ручка-ремень на карабинах. Широкий удобный вход внутри шелковый плотный подклад два небольших кармашка карман на молнии и дополнительный карман перегородка следующая долгожданная модель с котом Гарфилдом любимая модель наших покупателей Код декор выполнен в стиле аппликация плюс вышивка на донышке надежные букли по бокам сумки заложены две встречные складки это позволяет сумке увеличиться в объеме она функциональна Крепление для дополнительного ручка ремня, широкий вход. Ручку можно увеличить, сняв крепление, она будет вот такой широкой и удобно сядет на плечо. Ручка ремень усилен хлопчатобумажной стропой на надежных карабинах. Заказать забронировать сумки можно позвонив по номеру телефона. Надежный прочный подклад. Сумка без дополнительных перегородок.